В эфире программа «Наука и техника». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии микрофон Александр Степовой, за режиссерским пультом Александр Саников. Гостем студии прямого эфира нашей сегодняшней передачи будет координатор проекта Инаконт Назым Фадович Сайфуллин. Добрый день, Назым Фадович. Привет нам, земляне. Наш разговор сегодня о перспективных инновационных проектах в России и проекте Инаконт. Это наша вторая передача на эту тему с участием Назыма Фадовича. Первая передача была около месяца назад, и те, кому это интересно, могут ее прослушать в архиве. Мы сегодня не будем повторять то, о чем мы говорили в первой передаче. Хотя я думаю, что те, кто не имел такой возможности, такого удовольствия, да, надеюсь, поймут по ходу нашей сегодняшней программы, о чем идет речь. Я сегодня хочу предложить принципиально новый формат работы, по крайней мере, нашего радио. Дело в том, что, ну, как правило, средства массовой информации выступают такими средствами массовой информации сегодня, как правило, и не более, но за заключением тех ситуаций, когда отдельные из них используются для того, чтобы собирать недовольную жизнью публику, скажем, на Болотной площади. Мы не относимся к этой категории, и интересы людей, которые приходят вот в эту программу, как правило, лежат совершенно в другой плоскости. Предложение мое такое. Давайте попробуем. Народное радио в качестве такого интегратора, что ли, инновационных процессов, по крайней мере, некоторых из них, вот в рамках данной программы «Иноконт», Попробуем использовать тот наш ресурс, который мы имеем, возможность донесения информации, возможность привлечения заинтересованных людей, возможность информирования о ситуации, о том, как протекает сам процесс, как реализуется данная программа, об ее успехах, о ее проблемах, привлечении дополнительных ресурсов и так далее. Вот это все вполне наше радио может делать, взять эту миссию на себя, по крайней мере, в моем лице. А вот координационную роль, роль, которая позволит ну, найти, если хотите, людей или призвать тех, кто зовется вот на эту программу, как-то вовлечь в наши вот эти структуры, которые тем будут заниматься, и помочь им сориентироваться, найти Нужные концы и так далее. Вот, по крайней мере, на первом этапе это не представляется вполне возможным. Давайте на примере иноконт начнем анализ инвестиционной привлекательности гражданских инициатив в инновационной сфере. В данном случае этот проект действительно является в перспективе глобальным и включая в себе ну, едва ли не все сферы деятельности, экономической деятельности современного человечества которые должны быть привлечены в своих высочайших достижениях в области высоких технологий в той или иной сфере в эту программу. И мне представляется, что само по себе это интересно, оно, вот это действие, вписывается в очень многие системные, так называемые большие проекты, как глобального, так и национального уровня, порядка. Но для начала... Особенно для тех радиослушателей, кто не слышал наши предыдущие программы Я все-таки предлагаю дать несколько слов вот в качестве вводных таких нашему гостю И ну вот вопрос о том, кто Вы, кто Ваши учителя, откуда вообще все это пришло и взялось Назим Фадович, пожалуйста Благодарю, только позвольте начать с эпиграфа «Жизнелюбие наше от жажды, видеть будущее таким, что, когда свою душу отдашь ты, оно будет посмертно твоим». Эти строфы Евгения Евтушенко, ювеляра, и мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям Евгению Александровичу, очень метко отражают нерв, дух, стилистику программы наконт. Что же касается самого себя? Я родом из Казани, воспитывался в древнем роде потомственных просветителей, педагогов. Сам имел счастье завершить образование высшее, получить на базе Московского автозавода Лихачева. То есть наш выпуск 80-го года был фактически классическим Лихачевским выпуском, который полностью сумел стилистику, идеологию, дух втузовости в себе принести. Далее надо пояснить, что втуз это высшее техническое учебное заведение. Буквально так. Далее, многие годы работы в Московском государственном университете имени Ломоносова в институтах Академии наук и одновременно освоение тех таинств, тех нерасколдованных вопросов, которые неизбежно возникают в связи с попытками выявления морально-этических императивов инновационного развития. Для этого я э, проходил обучение на базе Института социально-политических исследований Академии наук по специальности социологии, культуры и духовной жизни». Э, соответственно, сейчас я являюсь э, председателем секции «Планета Навтика на базе Московского общества испытателей природы при Московском университете, куда я приглашаю заинтересованных коллег на личные встречи, которые у нас проходят с регулярностью раз в две недели в центре Москвы. Да, я имел такое удовольствие туда несколько раз прийти. Вы знаете, это центр нашей столицы, это зоологический музей Который мы хорошо с детства, по крайней мере, москвичи те, Кому это было интересно, помним Я, был, я много лет там как-то вот не бывал И когда меня пригласил Мазонфадович на эту секцию Я, конечно, был сильно впечатлен тем, что практически ничего За многие-многие десятилетия там не изменилось Я не говорю, конечно, о чучелах мамонтов, которые стоят там и, ну, Точнее говоря, это там собранный скелет и каких-то других животных. Вот о том духе, который удалось сохранить ученым, следовательно, специалистам там. Когда-то еще в школьную пору мы дружили с этим обществом. И вот действительно сохранился какой-то дух, вот тот наш еще настоящий советский. Ну, не знаю, кому как, но мне это было очень приятно. Вот у нас сейчас идет. Такая фоновая музыка, уважаемые радиослушатели, не пугайтесь, это не на на нашу волну вражеская радиостанция. Это по просьбе нашего гостя мы дали вот такую фоновую музыку. На Западач, почему? Вот наша программа или на конт, как вы иногда говорите, не мыслим без музыки. Это очень не случайная связь. Музыка это универсальный и очень э, мощный инструмент задирывания будущего. И та недосказанность, которая, э, собственно, обнаруживается при попытке донести идею, идеологию научно-креативной программы на конт в словах, она на самом деле раскрывается при вдумчивом слушании. В те музыкальные образы, которые сопровождают творчество участников этой программы. И вот тот музыкальный рефрен, который сейчас э, так э, аккуратно звучит в эфире, это и есть э, тот лейтмотив, который отражает э, нынешнее понимание вот того самого нерва, который соответствует данной программе. Есть эти образные выражение. И если кто-то шагает немного, значит ему услышится другая музыка. Нам слышится именно такая музыка. Ну хорошо. Вот, Назам Павлович, вы э, предложили озвучить э, вот такие основные принципы новизны э, программы Иноконт. Во-первых, это полигон для культуры. Э, Условно говоря, здесь закабычено совместного создания благ. Во-вторых, это союз экстремальных технологий, о чем я вкратце упоминал в начале. Но я перечислю то, что вы здесь указали. Технологии космических, подводных, горных, полярных и так далее. То есть технологии, которые человечество должно создать и научиться использовать на гораздо более широких просторах, как нашей планеты, так и перспективе за ее пределами, что само по себе требует, безусловно, ну, просто высочайшего напряжения и широчайшего охвата всех существующих научно-технологических, да и экономических, наверное, сил, существующих на нашей Земле сегодня, матушки. И еще такой интересный принцип это новая семейственность. Я понимаю, что вот планетонавтика или ее такие лабораторные аналоги экспериментальные на Земле, они требуют создания принципиально новых, может быть, социопсихологических основ, социологических основ для проживания вот в ограниченном, как правило, пространстве, в очень ограниченных для свободы такого человека, привыкшего к другим условиям комфорта. И самое главное, самое сложное – это необходимость жить вот довольно длительное время в очень маленьком коллективе, в коллективе, которое человек не подбирает под свои интересы, под свою личность, а в коллектив, коллективе, который которыми ему предложено вот, обстоятельствами жить достаточно долго. Я знаю, что у нас есть, безусловно, такой опыт не только у нас, это и антарктические э, наши экспедиции, и арктические э, центры, станции, и э, ну, наш космос, который сегодня стал международным, многое другое, но тем не менее. Вот эта новая семейственность, которую обозначили, безусловно, это направление которое требует довольно обширной серьезной глубокой работы и участие э, возможно более широкого круга э, людей специалистов в этой области наверняка принесет э, достаточно серьезные обстоятельное э, дополнение к нашей психологической науке ну вот э, вы, может быть, что-то сюда еще добавите, прежде чем мы начнем разбирать это все по отдельным вопросам? Благодарю. Очень важно правильно спозиционироваться и быть адекватным и уместным в времени. Как мы характеризуем это время в двух словах? Конечно, это эпоха нарастающей сложности и кризиса востребованности. Личной в том числе востребованность. И потому данная программа не может оставаться в стороне и быть только лишь комментатором происходящего. Наша позиция проектная. Это означает ее нацеленность на конструктив, на апробацию, на выработку нетривиальных решений, и их реальную действительно экспериментальную апробацию в нашей текущей практике. так вот давайте еще раз вспомним как формулируется миссия программы наконт. звучит она так это постижение новых смыслов нашей земной жизнедеятельности в ходе отработки моделей культуры жизнедеятельности и инфраструктуры, подобающей и необходимой и достаточной для последующего обживания планет Солнечной системы. Вы посмотрите, в одной фразе сколько собрано, вколочено парадоксальных позиций. И ведь это не поза. Это как раз сакраментальная необходимость именно на таком витке, на такой кульминационной ноте, начинать не стесняться ставить себе высочайшие планки, именно перед лицом нарастающей сложности и кризиса нашей востребованности. Так вот, принципы, которые отрабатываются в рамках программы НАКОНТ. Я кратко назову, а если будет необходимость и встречные вопросы, мы их расшифруем. Да, Итак, конечно. эти принципы звучат. Прежде всего, проектная, проектная установка на приоритеты смыслов. Следующее, эта программа должна пониматься и развиваться именно как гражданское движение. Следующий принцип, от сложного к простому. Далее, реализация так называемого шлейфового эффекта в рамках данной программы. Уже говорилось о принципе новой социальности. А именно, формируется новая идентичность землянни в рамках данной программы. И э, завершающий принцип – это проектирование альянсов, альянса землян. Mm -hmm. И вот именно на этой основе мы и видим возможным э, быть полезными в реализации и преодолении тех, Сложных вопросов Проблем С которыми сегодня сталкивается Наша цивилизация Ну вот вы перечислили Основные принципы Но еще раз Если можно все таки Давайте поясним Особенно для тех родослушателей Кто не был участником нашей первой передачи Об основной миссии На ком-то В вот таком может быть более понятном Контексте что ли вот я еще раз хочу сказать, что я понимаю, что очень многие наши радиослушатели, несмотря на то, что у нас программа ⁇ Наука и техника ⁇ сегодня слушая нас про себя думают, ⁇ Боже мой, как люди могут заниматься такими грандиозными, далекими в перспективе своей какой-то прикладного, что ли, такого характера, такими темами? вот в нашем сегодняшнем мире когда кажется что все идет в тартарары все средства массовой информации с утра до ночи нас э, поливают тем что вот все значит все хуже хуже там все плохо здесь все плохо и так далее если где- то что то хорошо то на уровне каких-то мелочей и тем не менее вот э, помимо того что вы уже сказали помимо того что вы сегодня озвучили э, вот ваших и через ваши материалы, которые у вас размещены в интернете, распечатали, принесли их. все таки как вы считаете, вот такого рода программы, проекты, не системные, как их зачастую называют специалисты, то есть проекты, которые не выдвинуты и не реализуются транснациональными корпорациями, некоторыми национальными программами, иногда, которые как правило, потихонечку подминаются тем же глобаль... теми же самыми глобальными процессами. Вот такая гражданская инициатива, такой набор проектов в форме программы, он вообще реализуем? То есть в чем здесь миссия? Просто сделать такую попытку или же все-таки за этим стоит что-то более серьезное, глубокое? Каков, может быть, охват поддержки? Вот как вы вот это все можете? представить, Владимир Владимирович. Да, миссия создания прецедента, преодоления той самой э, обыденности, которая сегодня и называется нормой, угу. цивилизационной нормой. Так вот, посыл для э, преодоления этой традиции состоит в понимании того, что сегодня на самом деле острейшим является дефицит, чего бы вы думали, дефицит гарантий. Сегодня ведь нет принципиальных э, сложностей э, в получении инвестиций. Сегодня нет дефицита на рынке инвестиционном. С э, их некому доверить. Тотальная невнятность, тотальная муть это неопределенность, которая создает возможность для тех самых э, вот, буквально махинаций, которые и вызывают возмущение у всех, вот острейшие из проблем. И программа Иноконд делает смелый ход и выносит на арену и призывает ко всяческому соучастию. Вот именно посыл, связанный с устранением дефицита гарантий, с преодолением тотальной невнятности через проектирование новых смыслов. И это уже становится всенародным действом. Угу. Ну, вы знаете, вот э, у нас сегодня эпоха, которую философы социологи зачастую называют периодом постне классики. И когда вот несколько раз по ушам мне эта, скажем так формулировка зацепила, я утрудил себя посмотреть, что же все-таки называют специалисты вот этим периодом этой эпохой, и к самому уделению обнаружил, что действительно очень многое похоже. Я, честно скажу, я не очень люблю вот такого рода классификацию, жесткую нарезку. Но тем не менее, то, что я прочитал в нескольких публикациях и в одной из монографий, навело меня на мысль, что действительно, возможно, за этим есть какое-то объективное начало. В двух словах, речь обычно идет о том, что это эпоха всеобщего смешения всего и вся но, знаете, образуется такая большая свалка, если хотите, некое болото, в котором в процессе вот такого разношерстного переваривания всего и вся рождается что-то принципиально новое, в том числе и новые смыслы бытия. И, может быть, действительно проекты на конт вот из этой категории, из категории того, что сможет породить новые смыслы и вытащить нашу постнеклассическую э, свалку в нечто новое, чистое, светлое, красивое, перспективное, гуманное и э, в то, что действительно достойно человека с большой буквы, в то, что достойно человечества с большой буквы, в то, что м, нам поможет э, дальше эволюционировать без вот тех угроз э, реальных которые нам каждый день почти со всех каналов средств массовой информации предрекают. Ну, остается только лишь согласиться с тем, что э, необходимо не останавливаться в поисках, и более того, э, мы понимаем, что настолько сейчас э, парадоксально сложное время, что и выступать ему навстречу, нужно аналогично, адекватно, парадоксальными же мерами. Не искать ответов среди наших старых э, рецептов. Нужно уметь входить в эту парадоксальность через новые вопросы. Завершилось время увлечения что-где-когдашностью, сейчас Эпоха наступает вопросов зачем во имя чего и как? Угу. Ну вот давайте может быть мы здесь перейдем к некой конкретике скажите вот у нас зачастую упоминается как один из вариантов реализации например, направления программы на конт. Это вот автономные поселения. Чем, собственно говоря, это автономное поселение? принципиально отличается от известных уже жилищ, в частности от самого такого, наверное, сложного системного организма как город? Что там необходимо изобретать нового, какие новые смыслы нужно искать и порождать для того, чтобы это вошло вот в это понятие автономные? поселения раз мы с вами об этом говорим давайте на этом примере попробуем это очень рассказать. важный аспект поскольку как для любой фундаментальной науки очень важно определиться с понятиями угу. на берегу и категория автономной группы является конечно же фундаментальной в программе на конт в данном случае ее значение можно Раскрыть С двух позиций Принципиальных Значит, для этого нужно понимать Что автономные поселения Это Некое Сходство, можно им найти например Классической Термодинамикой, где используется Понятие «идеальный газ» Без отработки, без прохождения Фундаментальных вот, Исследований Именно этой сущности Не стали бы возможными Никакие иные прикладные Сферы там, Тепловых машин Крупнотоннажной химии И так далее У нас же, как ни странно Происходят вот, В нашей цивилизационной Норме как бы, и, и понимается естественным не разобравшись с элементом, мы сразу же э, ну, исторически были брошены в эту классическую, ставшую классической модель так называемых селений, городов, стран, континентов и так далее. Так, и тем самым еще раз повторю, что э, необходим аналог идеального газа для таких э, социально-культурных явлений. И с другой стороны, что мы видим в стане социологии? Ведь на самом деле так называемая микросоциология, она базируется на посыле как возможны общие значения, если каждый отдельно взятый человек уникален. Так вот, Понимание сущности автономной группы и, возможно, в том случае, если мы научимся выходить на синтез так называемых парциальных смыслов, то есть тех самых индивидуальностей, которые исторически воплощены в каждом из наших участников, акторов, и как из этого многообразия возможно определение неких объединяющих мотивов, компетенций и амбиций в конечном итоге, тех самых, которые и вложатся в основу новых стратегий. Поэтому автономная группа в программе «Након» понимается, как социальная группа, действующая в условиях выборочного восприятия внешней среды, отсутствия внешнего управления. Это вот классическое определение. Какие признаки автономной группы? Это, конечно же, фиксированные численности. В планетанавтике эта численность превышает устоявшуюся, допустим, в космонавтике, где избранные только лишь значит, операторы космических аппаратов, так называемые, Задействованы Газмонавты, ну, да. да. да, астронавты вот. В и планетонавтике другие. формат э, социальный э, Применяется сотни и тысячи обитателей Это уже большие социальные mm -hmm. группы И которые, э, надо признать, э, феноменологии Которых мало исследовано более того, это действительно сложная, семантически замкнутая, изолированная система. Что это означает? Это означает не банальную изоляцию и автономность по традиционным ресурсам, по энергетике, по воздуху, по пище, по воздуху, допустим, а принципиальным для понимания автономной группы является именно семантическая, смысловая автономия когда она эта группа э, с, обнаруживает себе и раскрывает себе возможность формирования новых смыслов и воспроизводства этих смыслов то а есть наступает автопоэзийный процесс я понимаю в чем все таки вот дефицит вот этих смыслов Но давайте поясним все таки нашим радиослушателям как-то мы должны здесь исходить с того, что большая часть того, о чем мы говорим, должна быть понятна большинству наших радиослушателей. Но давайте представим себе, с одной стороны, вот такое ну, гипотетическое поселение. Допустим, там через 40-50 лет оно уже существует, ну, скажем, на Луне, да? построили там базы для каких-то, может быть, дальнейших перелетов. И предположим, там обитает ну, там три сотни человек. Вот такая международная база. Значит, страны объединились, там, Россия, Европа, Северная Америка, Китай, допустим, Япония, Индия, Бразилия, ну, может быть, даже и финансово складывают и другие страны свои возможности, какие-то своих представителей, ученых, других специалистов предлагают. и Вот существует там, условно говоря, с 300 человек такое поселение. В чем будет дефицит смыслов, о чем мы только что говорили? — Прежде всего, еще рабочий тезис — поселение как новая родина. Самодостаточность и способность к самовоспроизводству вне внешнего управления. То есть, когда мы уже должны Отойти, кстати, от стилистики той самой голливудской, этих марсианских бас, лунных бас с этими э, бочками, с этими копошащимися там, штучными героями-одиночками, э, хоть их даже и численность там, превышает сотни. Вот. Речь идет, конечно же, о, о новой родине, о новой семейственности. И именно так поставлена парадоксальная планка способна обнаружить ответы на те навязшие у нас землян многочисленные и многовековые вопросы, с которыми разобраться мы не удосужились до сих пор. Ну хорошо, вы, конечно, тут свой пример, который вы пытаетесь привести, гораздо в более далекую перспективу отправляете. Насколько я понимаю, речь идет о том, что ну, это будут некие, скажем так, люди, которые будут уже рождены или, по крайней мере, пытаться обустроиться и дальше рожать, расселяться, осваивать какие-то принципиально новые территории. Да, И то есть здесь извините. жить там по-другому не так как жили на земле не так как можно жить на земле. Так вот давайте да. хотя бы там попробуем сформулировать те новые смыслы которые или по крайней мере вопросы к новым смыслам, которые там должны будут появиться. То есть принципиально конечно выдержать отстройку провести от так называемых известных вахтовых поселков. Это серьезная история, это богатый опыт, его принципиально важно понимать, учитывать, но не останавливаться на этом достигнутом. И в плане вот уже перехода к социокультурному проектированию, моделированию, стратегии таких автономий. Нужно э, исходить из того, что такая система будет обладать собственными э, канонами, своими нормами, своими э, уставами. Можем назвать это условно параметрами порядка. Это э, своя история становления, э, то есть свой жизненный цикл такое э, поселения. Каждая из них будет проходить. Оно будет обладать собственным руслом устойчивости. То есть это будет некий, я бы сказал, эталон. И многообразие таких эталонов даст возможность выбирать, сопоставлять, соответственно, делать ставку для дальнейшей стратегии осознанно а не умозрительно, конечно же, это своя и картина так сказать, социальной дифференциации, то есть свои страты в каждом из этих поселений будут формироваться. Ну и опять же, и всегда важно это подчеркивать, что каждое из таких поселений будет обладать собственной семантической самодостаточностью. То есть она будет способна воспроизводить семя, себя саму в, в смысловом плане. Я хочу вот. тут еще пояснить радиослушателям, это все-таки mm -hmm. семантика, не школьная. Не школьный предмет, не школьный термин. Ну, условно говоря, всем, скажем, упрощенно говоря, семантика ⁇ это наука о смыслах. Поэтому, когда мы Именно говорим так. семантически, мы говорим о смыслах, о смысловом. Но... Да, вы даже меня задачили на звонку потому что я вдруг подумал, знаете о чем? Ну, вы знаете, что вот я занимался несколько лет таким серьезным психологическим проектом, и там как-то у нас случались дискуссии, когда мы говорили о, скажем так, о работе с сознанием в той школе, в которой я работал, принципиально вот эти термины там, на сверхсознание, подсознание не используются. Есть вообще понятие сознания, есть неосознаваемые какие-то, скажем, сферы, есть осознаваемые. И вот когда мы говорили, и там даже нет понятия развития сознания, когда мы говорили об, ну, скажем, активизации зон сознания, то зачастую вот в своих каких-то таких раздумьях, размышлениях уходили далеко, и вот даже приводили примеры о том, что ну согласно различным эзотерическим знаниям, которые сегодня активно распаковываются, расшифровываются, э, как у нас говорит разгерметизируются, есть э, такая версия о том, что одна из э, предшествующих цивилизаций она достигла такого уровня развития, наш, сказать, земной человеческой что, в общем-то, ей удалось, носителям ее, скажем, избавиться от тела, и они ушли жить в воду, поскольку вода обладает колоссальной информационной емкостью. Вот. И я помню хорошо, как тогда разразилась такая дискуссия, у нас разновозрастный был контингент, вот, там, буквально от 18-19 до 60 с лишним лет, слушатели совершенно разным опытом, разными уровнями знаний. И э, первое, что возникло при вот ну, обсуждении такой гипотетической, скажем, реальности, собственно говоря, чем там вот вообще можно жить? Вот ушли вот в воду, у нас нет тела, да, то есть ты как бы информационно вообще совершенно в другую попадаешь среду. Вот что, как, <соторый> особенно молодежь как-то, поскольку она все-таки озабочена <соторый> такими вполне земными, пока еще темами. Вот. Это было очень интересно наблюдать, так вот, вот о смыслах. Ну, — На самом деле, нас всегда преследует синдром «нечего думать, работать надо». И вот эта вот гонка, которая и называется сегодня реальной жизнью, она как раз и отстраняет от погружения неспешного, на самом деле, проектного, такого осмысленного в, в эти сущностные проблемы. И я утверждаю, что именно в сегодняшней ситуации, буквально в разгар этого лета принципиально важно понять, что готовь сани летом. Если мы оставим эту фундаментальную риторику на потом, отмахнувшись и сделав вид, что есть дела поважнее на огородах, в наших гаражах, там, да, значит, где-то на переездах и так далее, то не оказалось бы это ну, достаточно. Но мы на эту тему прошлой передаче с вами вкратце да. поговорили, вы, с одной стороны, вроде бы противник а, такого рода страшилок, что вот, ребята, тут грядет много чего такого. Речь о мобилизации идет. прежде mm -hmm. всего, не об балармизме, mm -hmm. а сегодня уже, позвольте быть категоричным, mm -hmm. уже не модернизация, а мобилизация инновационная необходима, mm -hmm. интеллектуальная мобилизация. И примеров к сожалению, не так-то много. Позвольте уж не упоминать известные институты, так называемые инновационной нашей ортодоксальной системы. Вот. Но придется значит, преодолевать эту кризисность не числом, а умением. Значит, придется искать скрытые, потаенные резервы в самих себе, а не на стороне. И в этой связи, позвольте, я все же скажу о том, что ведь уже не один год разрабатывается, формируется и назревает вот этот вот импульс данной программы Иноконд. Не осталось, пожалуй, ни одной. Ни законодательной, ни исполнительной структуры Которая бы не знала о ее существовании Знают об этом во всех федеральных университетах Об этом знают во многих медийных э, каналах, э, редакциях и так далее И какую, вы думаете, мы наблюдаем реакцию? Ну, судя по тому, что мы с вами здесь в основном выступаем, наверное, реакция не очень правильная. Она настолько не очень, что она нулевая. Сегодня самая отработанная система восприятия – это клевета замалчиванием. Так вот, именно оклеветывание замалчиванием существования такой доктрины и создает большие тревоги, вызывает большие тревоги. И спасибо инициативе народного радио, что мы можем сейчас выходить на регулярную связь с нашими единомышленниками, с коллегами в регионах, и, и мы рассчитываем в оргкомитете программы, что эта связь будет очень гибкой, очень проектно ориентированной и Конструктивный. Для этого у нас созданы необходимые ресурсы. Это и информационно-методический арсенал, это и своя система связи через социальные сети и площадки офлайновые. И мы сейчас предпринимаем такие зондирующие, я бы сказал, ходы, выдвигая пробные проекты, которые рождаются в недрах такой локомотивной программы, как Иноконд, на различные инвестиционные площадки. Например, есть так называемый форум инвесторов и международных инвестиционных проектов FEMIP.ru, там размещены, и, пожалуйста, найдите возможность познакомиться с ними, как минимум четыре разнокалиберных проекта. Один из них связан с созданием автономных, прототипа автономного планетного поселения на шельфе Арктики. Это научно-технологический комплекс, который предназначен для, соответственно, разведки и добычи, переработки твердых полезных ископаемых. Второй проект связан с регионом в окрестностях космодрома «Восточный». Это кластер из пяти прототипов автономных планетных поселений и с общей численностью обитателей, превышающей три То есть, обратите внимание, при том, что базовый формат этой программы – семья, сколько семей могут найти себе... Удивительное продолжение собственной истории, приобщившись к этой программе, в частности, этому проекту. Есть и медийный проект. Соответственно, мы сейчас запускаем так называемые интер, интерактивные сериалити И всячески нуждаемся в понимании поддержки от различных инвестиционных, медийных структур Опять же, научных и педагогических коллективов И просто инициативных групп, которые могут развиваться на базе ну, своих студий в различных поселениях, соответственно, городках и так далее. М. Вот, Западович, неполный список. Да, вот э, я бы хотел так, кратенько еще раз, вот, там, как бы дорожную карту вашего виноконта, то есть, включая регламент включения вот, в эту программу. То есть, как вообще, э, каким образом, на каких началах могут к вам подключаться инвесторы, лидеры школ, тех или иных, так сказать, научных технологических, образовательных. Волонтеры, которым будет интересно в этом во всем поучаствовать, расскажите об этом. По концепции вот программа рассчитана, прописана на перспективу 30 лет, это как минимум одно поколение. Но ближайшие вехи таковы, что мы, соответственно, сейчас, например, объявили очень симпатичный конкурс ⁇ «Семейный экипаж ⁇ Пожалуйста, это способ, возможность включаться с лету в данную программу. 29 октября учрежден Международный день планеты Навтики, и мы рассчитываем, что... К этой дате многие наши региональные инициативные группы сумеют раскрыть себя, значит, представить собственный план действий, и мы сумеем согласовать дальнейший ход событий. Мы также стремимся участвовать в таком крупном форуме, как культурный универсиады, который состоится в следующем году, в июле же 2013 года в Казани, и провести там такой рубежный смотр-конкурс «Аспект кураторов программы Иноконт из 15 регионов мира». Это, опять же, позволяет уже сегодня, не откладывая заинтересованным участникам, инвесторам, в том числе значит, руководителям, значит, вдохновителям собственных проектных научных школ, включиться в этот процесс. Поэтому событий очень много, вех немеренны. И их многообразие зависит, конечно же, от отзывчивости, от решимости на прорыв всех и каждого Ну вот у нас дремянуки эфира, все таки чуть поподробнее, как подключаться, вот каков регламент, алгоритм? Алгоритм очень простой Конечно же, в программу войти невозможно с бухты-барахты, нужна переподготовка Конечно, здесь свой междисциплинарный язык, поэтому действует система и очных, и заочных тренингов, школ. Пожалуйста, заявки присылайте через портал inacon.net. Здесь же в Москве... Можно организовать соответствующие и многодневные погружные школы, прогноз-студии так называемые. И пройдя вот такую необходимую стартовую подготовку, уже можно включаться в работу либо действующих инновационных проектов, стартапов, либо, соответственно, инициировать собственный проект. И мы всячески рассчитываем на то, что в этом процессе инвесторы будут принимать самые непосредственные участия. Ну, уважаемые радиослушатели, мы, к сожалению, уже вот на этом должны завершать нашу сегодняшнюю передачу. У нас будут еще встречи. Ну, вот. Хотелось бы завершить словами известного польского фантаста Станислава Лема. Мы не стремимся освоить космос, мы просто пытаемся расширить Землю до пределов космоса. Уважаемые радиослушатели, с вами была программа «Наука и техника». У микрофона работал Александр Степовой, за режиссерским пультом Александр Санников. В гостях нашей передачи был Назым Фадович Сайфулин, координатор программы Иноконт. Я благодарю вас за ваше внимание. До новых встреч в нашем эфире. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. В эфире программа «Наука и техника».